Данное видео создано в развлекательных целях, все показанное сегодня по изобразию. О, Версачи. Чего? Ой-ой-ой! Рейзер! -ой -ой. Ребята! Это бриллиант! <с Columbus> <genres> Чувак! Перстень! Вот это реально фартануло! <с finished> Ребятушечки, всем здравствуйте! С вами расхититель помоечки. Я нашел тут целый почти мешок древесного наполнителя, но это вы увидите все позже. А вы не забывайте ставить лакосы этому шикарному контенту, который вы заслужили. Коля мой напарничек уже разрывает помойку в надежде поживиться. Так и я. Поэтому нас это и объединяет. Всем приятного просмотра. Чё там, чувак? Где? Дай посмотрю, дай, дай гляну, дай чуть-чуть гляну, дай глянуть, дай. Просто посмотрю, ага, а тут ничего нет, чеки, о, наклейки. Хочешь себе приклеить, сделать тюнинг на мопед? Благодарность Ани Сахановой, учебно-образовательский пресс-центр. Вот кому-то отблагодарили кого-то, а потом выкинули вот это. Смотрите, какой черный блокнот. И наклейки Apple я возьму. Охренеть, сколько тут блокнотов. Он полностью чистый, новый. Вот еще блокнот какой-то серенький. С конвертиком внутри. Обалдеть, тут блокнотный рай у меня. Одни блокноты. Вот еще блокнот вот такой вот. Но он исписанный уже. Его я брать не буду. Вот тетрадь какой-то. Нот-эбук. Видите, Notebook. О, магнитик Сахаякутия. Повесим сюда матрешка какая-то бабушка да, это... это пахучее вот там вот пахнет понюхай да, да, это да, вот да. для сна полезно нюхать вот это перед сном а вот это же самая популярная фотография в мире вроде была это победила эта фотография на какой-то фотовыставке. Ребят, кто шарит? Вот, кто фотограф? Я ее заберу, я ее повешу. Вот. Стив Маккарти не рассказанная история. Вот это вот все. Тут какая-то роспись, открытие выставки какой-то. Короче, вот эту фоточку мне надо в гараж. Че вот это за платки? Они маслом воняют. В чем прикол? Платки какие-то пропитанные маслом каким-то воняют. А палочки, вот вилочки, это все в гараж надо, потому что, потому что палочки нам пригодятся. Я буду этими палочками свою выхлопную трубу прочищать. Вот еще для шурупчиков, болтичков, баночка. Мерная, кстати. Это вот заливать куда-то. Что-нибудь заливать. Откат откат, говорит, надо оплатить нам. Мы же-то, ну, здесь миллионы зарабатываем, надо откаты нам платить. Я куртку нашел. Вот она тут лежала, меня ждала. Куртка Oralei какой-то бренд. Не знаю такого. Мы на зиму берем же куртки, да, да? Да, да? Тогда забираем. Мы зимой ее продадим. Сейчас не сезон, ее не купят, да, а зимой купят. купят. О, скороходы быстрые. Слушай, Дим, это тебе надо одевать. Нет. Ты будешь, вот тут написано топмен. Будешь топменом. Вот, нет, смотри. Они барахолку, они жесткие. Да, они ушатаны, видишь, на, потертые. возьмут их на барахолку. Ну, давай, может и реально они, продадим. Блин, их. Да, они... они... прошитые внутри, смотри, вот тут. Слышь, посмотри, они толстые, твердые, вот немягкие. Твердые. Пипец. Они... Знаешь, из них что хорошо можно сделать? Ну, а вот бой, вот это вырезать, да, палку прикрутить и муху так вот, вот отбивать. Мыльно-рыльное какое-то повесили, вот это что такое? Это духи? Слышь, это Клеопатра вот тут нарисована. Тут котят мы находили, вот вещички какие-то, чечевички. Давай, Дима, смотри, что там за вещи. Ой, стой, это платье? <гас> Чувак! Это платье топовое. Вот юбка. Вот, вот это корсет. Вот сюда сисечки кладутся. Корсет вот на вот завязках. Это, это не на зиму. Вот это топовая обувь. Ребеки, ребятки. Ребеки кожаные. Да. Смотрите, качество какое обалденное. Это, это оригинал, 42 размер. Это Коле можем подарить, потому что у него 42. -й. Вот на барахолочку. На барахолочку. Вот это вот. А это я другу подарю. Потому что у него 42 размер. Он будет счастлив и вообще. Кожаный, оригинальный ремень. Охренеть, он толстый такой и тяжелый. Зря мы сюда заехали на эту кормилицу. А это что, он не увидел что ли? Это же свитерок вот такой классический Остин. Неплохой, кстати, целый. Это можно взять на зиму. Шарфик неплохой, темненький в клетку. Это мне на на на, на зиму. Вот еще какие-то джинсики. Чего там, чувак? Куда полез? Обалдеть, картридер. MP3 плеер Филипп. Я, кстати, на мусор сел, у меня сейчас жопа промокает, я прям чувствую. Вот эта пробка, это на бутылке одеваются, коктейли вот это заливаются. А, ну я сел на шкурку арбуза, вот она, сочится. Ну, короче, вот что я у него отвоевал. MP3 плеер и вот эту крышечку. Футболочка какая-то. О, это с Додо пиццы, ребят, футболка. возьмем. Ой, крокодил там все вывез. Все, уезжаем. Надо на опережение, ребят. Обогнать его надо. Обогнать надо. Да я уже понял. Ой-ой-ой-ой. Да? Какие тут покрышечки интересные лежат. А тут какая-то одежда вот. Чувак Найкин. Им жопа, да. Платок классный. Вот этот платочек я себе заберу. О, хо -хо -хо, ребята! Вот эта находочка, обалденная шапка на зиму. Зимой буду в такой ходить. Обалденная, кстати, рубашка неплохая, в клеточку такая стильная. Вау, я буду ее носить, ребята. Она мне понравилась. Тут модные вещи, короче, модный приговор на помойке. Вот он, вот он. Смотрите, модный приговор. Какие шортички? Это вот ребек. Видите фирму? Ребек Кроссфит. С-размер. Это для спортика. Шортики обалденные, кстати. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это стиль. Ребята, Adidas. Вот это кайф. Вот это офигенная футболочка для меня. Вот это Adidas огромная такая, стильная. Я люблю просто Adidas. Опа. Прикинь, тут еще батарея от Ноута и пульт какой-то звукил. Ух ты, нифига, футболка. Слушай, прикольная. Лусин Муминт. Смотрите, с черепком вот таким. Тут шмотки стильные. Помойка, блин. Модный приговор устроила мне. Картина какая-то. Смотрите, что написано. Если ты можешь представить, ты этого достичь можешь. Что-то, если представишь, ты можешь достичь то, что представишь. Офигеть. Я это в гараж повешу. Офигенная картина. Еще ортопедические корсеты, вау чувак, это дорого стоит это для выравнивания спины да. и вот это тоже моя девушка вот такие корсеты покупала по 800 или по 1000 рублей бэушные, то есть можно за 800 рублей вот этот продать, а этот за 1000, это видно что-то дорогое, вот тут принтер кстати стоит Но мы их не берем, потому что их никто не покупает, тут даже картриджа нет внутри Опа! Чувак! Е... О, обалденная. Рейф-олтур! Рейф-олтур, ребят, смотрите, куда полез! А, она вся в краске! Какой-то это вот это... Надо взять. В общем, неплохой, смотрите, ребятки. Аскорбиновую кислоту тут нашел. Вот это буду хавать я. О, Ребята, вынос! Обалденный. Вот какой-то провод сетевой. Кстати, классный провод, он может мне пригодиться. Это что такое? Смелее, грызи гранит науки. Вот тут этот зубной камень. Ой-ой-ой. <свистит> это 43-й, это мне пойдет. Это оригинал. А вот это Кронштейны, это. обалдеть. Куда? Не лезь о, сюда. Обалдеть, кроссовки себе нашел, ребят, Фила. Это оригинал 43 Качество вообще обалдить. Это кайф. Это для помоечек нормальные. По помойкам ним бегать не буду. Подписчики набежали. Вот один, вон второй. Обалдеть, тут ручка в коробочке прям. Табак. Новая. Нюхательный табак. Да. Чего? Я его уже занюхнул немного. Ребят, нюхательный табак. Гель для укладки бороды. Смотрите. Гель... А, гель после бритья. Зарядка для вейпа, лоджика. Вот ну, тут кучка всяких наушников, смотрите. USB проводки. Ой, тут зарядка от айфона. Аккумулятор, точнее, Панкер. от айфона вообще целый. Обалдеть. Сколько тут всего полезного. О, -о, -о, О, рубчик, кэшбэк от помоечки Вот это зажигалочка рабочая. Вот тут вот с кубиком Рубиком зажигалка автогеночка. Вот еще зажигалка, и еще, и еще. Так, вот крикет рабочий. Вот еще обычная вот такая рабочая. И еще один крикет, и тоже рабочий. Ох, какие топовые! Ребят, я походу очки своей мечты нашел. Они вообще новые. Что за бренд вообще? Обалдеть. Ребят, реально топовые очки. Дима, ну помери, глянем, как на тебе будут сидеть. Ой-ой-ой, ну ты вообще рэпер. Вообще классные. О, тут что-то есть. Чувак, ты это видишь? Птицыка, ребят. Не аппетитная, да. Но с грибами пахнет вроде норм. И зелень вроде не гнилая, вот сверху лежит. Я бы попробовал, но тут видите все в собачьей вот этой волосне. Вот она. Везде вот уже раскидано. Вот здесь волоски валяются. Опа! Ну что, посмотрим, куда? Куда? Я тут все это засмотрел уже. Вот она. О! Лут вынос. О, часы! Слушай, неплохие санлайта. Женские санлайт часы. А О, кошелечек. Это сюда, это кожаный. Офрегеть, это кожаный, ребят, ребят, офрегеть! Вот еще! Еще! Вейп! А, Афлик. я думал это переходник! Вот Афлик. это Афлик. есть еще? Вот Ушки тебе, Дима! Ой, какой милый! Ой-ой-ой! Пацаны, обалдеть, Ой -ой -ой -ой. новые! Я в шоке, реально. Смотрите, да какие тучи, тучи жесткие. Ой-ой-ой! И... О-о-о, -ой -ой. Колготочки! <чувствует> Стоп, стой! Да Драгоценные! Давай. Вот чулочки, все по 20 давай, рублей. Это, обалдеть, колготочки, давай. вот они. Ой, штанишки резервит 34 размер здоровые на продажу возьмем. О -о, -о, -о. О, о, о, ребят, это вот это вот это пандочка костюм панды, я его заберу, я буду одевать. Ребят, сейчас дождь пойдет жесткий, давай, Дима, быстрее. Костюм панды забирай. Обалдеть, ребят, я понял, что это. Вы знаете, что это? Это для увеличения булок. Это как трусы одевается и увеличивает задницу женщинам. Представляете, ребят, что вас ждет, какая матрешка может в клубе вы встретите? Вот такую вот. Придете к ней домой, она снимет себя. Вот такое с груди, там со всего снимет это, и получится. Что происходит? Тут вообще капец сборка подписчиков на помойке, ребятки. А -а -а, Что-то помойка одевает. вот, Смотрите всякие эти. мо платье. Юпочка. О, юпочка классная, кстати, короткая такая. Куртка вот топовая, блин, забираю. Буду в ней ездить по помойкам. Я еще вам вот, смотрите, что не показал. У меня камера не снимала. Мы в этой куче нашли... Вот такую вот толстовку Адидас огромную. Вот она уже взлетает к небесам. Вон, видите? Ребятки, что происходит, видите, я уже не могу спокойно рыться по помойкам Меня везде преследуют Ребят, зацените, что мы нашли Это свечечка вот такая Видите, какая свечечка Вот у нее тут хвостик есть Смотрите, какая фигуристая свечечка Прикольно Но ее уже кто-то подпалил, была бы целая, я бы забрал Ой, какая свечечка Ребятки, зацените, куда попал В мир находок и тут даже есть свет. Офигенно. Ой, подмоечка сытная. О, здесь мусор, бытовые отходы. Но вот здесь зимняя какая-то куртка. However Женская куртка. Я думал, мужская. Думал, уже хотел порадоваться. Но тем не менее, она целая. Ее можно забрать на продажу. О, Версаче. Чего? Ребят, Версачи. Коробочка Версачи. Духи тут были. О, опа. Дольче, дольче габана. Ребят, там пару капель осталось. Обалдеть. Вот дольча габана закончилась, купили версачу себе. О-о, запшикало. Мм, я к пахне. Ой-ой-ой. Razer Херц. Наушники тут были. Ох. Ребята. Рейбан, да ладно. А если это оригинал? Рейбан оригинальный дорого стоит. Мэдени Итали написано. У вот тут на дужке Итали написано. Ух ты, тут какой-то кот есть на дужке. Ребят, возможно, это оригинал. Нифига, они такие, знаете, как у этих у полицейских в Америке. Рейбаны тоже такие носят. О чем мне нравится, буду носить. Или в сюрприз-бокс положу, подумаю. Вынос хаты. Одежду я люблю залутывать. Одежда всегда продается. Вот, допустим, вот такой вот пиджачок. Он лилав Brand. Я забираю. Такое купят. Вот целый пакет вещей. Вот это у ребятки тема. Это жакет. Женский жакет. Он вот здесь с желтыми пятнами, где карманы. Я его не купят. Так, дальше смотрим. Какие-то штаны или что это? Вот это что? Мода 53. Это мода кому за 53, короче. Я понял. О, о, ох. Футбольный клуб Кубань. А чё, возьму. Сейчас дело приближается к зиме. Может и купят. Это женский такой свитерок. От бренда Imperio Armani. Вот это уже интересно. Вот это я забираю. Диски уже сразу лежат. Драки, столетия. Игротека в кармане. Игры какие-то компуктерные старые. Trail Sims Round House. Балдеть. Европа универселис. Аэропорт 2002. Да, ну и ралитеты, конечно. О, цепочка какая-то. Да, это бижутерия. Подумал, мало ли, вдруг золото. Вынос хаты. Ну, небольшой вынос тут есть. Штанишки. Женские такие, прикольные. Чего? Чего? Ребят, вы это видите? Джо-джо армяне. Арик. По-любому. Мэйден Вот бирочка. Сам носить буду. Пусть и широкие, но смотрите как мне. Нормально. Только вот тут, наверное, будет поджимать меня мой орган. Но это армяне с помоечки оригинальные, Обалдеть. Опа, какой-то камень. Ребята, это бриллиант. Обалдеть. Представляете, если это настоящий? Я буду просто миллиардером. Я заберу этот камень. Вдруг это бриллиант. Но он так неплохо сверкает, кстати. Вот свечу на него он сверкает. Обалдеть. Нашел бриллиант в мусорке Вот если настоящие, ребят Я обязательно засниму сторис в инстаграм Ссылочка, вы знаете где В описании, у Ки, Опа Ох, блин, очки целые Но чуть кривые Не это а паль по-любому с рынка А, Hatch and, Hatch and бренд очков И они шатаются Поломались. По ресторанам, по ресторанам, важные салфетки, тебя найду и потеряю, по ресторанам. Кентюрик с кнопочкой ребятки, с кнопочкой кентюрик, с ментосом. Вот слепоту вызывает вот курение, не надо курить ребятки, а тут полпачечки кентюричка заебуб. Это что, сережка в виде снежинки, так ищем пробу. Не, пробы нет, бижутерия. Но если вторую найду, заберу. Красивая сережка, Кулончик, смотрите, какой. Акбарс. Кокетный клуб. А, хоккейный клуб. Акбарс. Опа, целая пачка, ребят. Вок, сишки. Инфаркт вызывают. Так они дорогие, ребят. <гас> Чувак, перстень. Обалденный. Слышь, проба есть. А, да это шляпа какая-то, наверное, посеребряная. Но блестит офигенно. А ну помери, на мизинчик одевай. Ух ты, слушай, козырный ты, вообще как рэпер. Коля рэпер. Коль, зачитай рэп. Ну, кольцо смотрится офигенно, прям как 50 цент. Есть цепочка, вот такая. Надо вам? Ой, пернул я случайно. Вот, смотри, сережка одна. Ой-ой-ой. А вот это уже с брюлечком. Это предложение делать. Но это бижутерка. Так, ребятки, смотрим еще кольца. Видели, конкурентка такая, говорит. А есть там еще? Конечно, есть. Но все для деда. Я делиться не буду. Я им этот браслет какой-то отдал. Шляпный. А вот и снежинка вторая. Ребят, обалдеть, тут сколько всего. Бижутерка вот это Вот. Это кулон на шею такой. А че красивый, согласитесь? О -о -о. Это что такое? Это на шею Но ну, это бижутерия, но ну, все равно Я это все собираю, ребят Это покупают Тут и золото можно найти на самом деле Вот еще сережка, но ну, это бижутерия Вот у меня уже комплект, ребятки о, колечко. О, с пробой. ребят, с пробой. серебро. Ребятки, тут проба в виде бочки. В виде бочки тут проба, это серебро. Вот это я сразу откладываю. Опа. Ребят, какой дизайнерский светильник. Вы посмотрите, это на стену вешается. Вот такой маленький. Регулировать можно его. Это дизайнерский. Беру. Вот второй, ребят, комплект. Вот блок питания. Смотрите, блок питания. Блок питания, насколько он? Источник питания. 12 ватт там это. Я не понимаю, что там написано. Но блок питания, короче. Обалдеть, тут датчик пожарный. Просто вот видели. В шкарлупке от картошки достал. Автономный датчик питания. Он пищит, если пожар срабатывает. Это если горит кто-то. Мы не курим. Убери с проезда. А, те, которые я находил? Сейчас. Да мы в помойках роемся, ищем что-нибудь. Я понял, понял. Да нет, я, тебя я ага. по клинику, Ага. А, ну ладно, окей. Подожди. Это Сейчас. не горит, короче. Да, не горит. А? У меня если и есть еще. Нет, а он что зажигал? Чего ты, подойди, пацан, по голове. Да, да. Ну мы сейчас заняты. Я знаю, что вы работаете. Я. я не гоню. Садись, садись сюда. Не, мы сейчас это поедем дальше-то по помойкам. Ладно, поехали мы дальше. Удачи. Езжайте, мальчишки. Ой, блядь. Хорошего факта. Спасибо. Надеюсь, найдем что-то классное. Мы вот эти сигареты нашли в помойке сейчас. Не гоняй его, помойка. Надеюсь, себе ни е жену, короче, и все, отпусти. А брата оставь. но брат сам выживет. Ты выживешь? Братишка, садись нахуй, я тебе помогу, нахуй. Садись. А чем поможешь-то мне? Мне только в жизни помогут деньги вот так вот. Ну какие деньги нахуй? Давай, Давай сначала не с денег начинать. Сначала с будет, нахуй. Чего? Угу. Я здесь живу, нахуй рядом, да. Давай продашь мне машину а, на только. Mm? Мою машину продашь туда. Никак ну, я продам, я же не дилер никакой, ничего. Ну так он, блядь, запросто. Только не эту зачем вторую. Где за машина? Пиззона. А -а -а. а -а -а. он там стоит, короче. Поехали, все. Смотри, чтобы я нормально а, а, Ну давай поможем. Это а, можно и так, в принципе. И так нормально. И так сойдет. Да, уже хорошо. это, блядь. Ой-ой-ой. Ребята, он просто огромный. Из помойки. Он весит килограмм, наверное, 5. Если не больше. И выкинули его вот из-за вот этого. Где-то он коснулся но он вот здесь вообще слегка мягкий в этом месте и все, то есть по идее вот это место вырезается, а тут он везде твердый, ребят, топовый арбузец, огромный арбузец, вы просто вот колян возьми в руки, mm. ребят, вот чтобы вы понимали, насколько он большой. С помоечки, ребятки, я его забираю. Вот тоже сытная кормилица, вот смотрите, сразу куртка лежит, вся разорванная и обоссанная, наверное. Обалдеть, что это такое? А как это работает? А это что за щипчички? Ребят, это что вообще такое? У него лампочка в носу какая-то. Я не знаю, что это такое. Возможно, кто-то из вас знает, что это, но я не понимаю. О, oh MyGuarable, какой стол? А стол-то неплохой, можно разложить и на нем такой пир устроить. С едой, с помычки. Ого, я ногу нашел. Я нашел ногу пацаны ой. нужна нога ой, ой, ой. это нога и попки ой хочу бананчики М -м -м. обалдеть димон спасибо как ты так их заметил как кайфово сейчас будет ой да ой вот конкуренты ушли к нам о oh май куда полез куда полез я тоже хочу залезть. Я тоже. Давай да. на Цуефак кто залезет. Цуефа. Лезь. Айкос тут был. О, от одиннадцатого айфона. О, прикинь. Дима, здесь палочки для чистки Айкоса. Вот они пригодятся смотрите, сколько новых. Ну и все, больше ничего нет. Чё там? Ой-ой-ой, какая бейби. Бейба, смотрите, какая прикольная Целая вообще Ее можно будет продать Красотки в минимальных платьях, расыскает глядом, как металлоискателем. А вот это свитер для тех, кто работает в метрополитейне. Кстати, смотрите, он с биркой. Свитер джемпер мужской для сотрудников учреждений органов УИС. Ну, видимо, ну вот кто работает в метрополитейне, вот такие носят. Я такое видел. Кстати, ее получится продать, ну, рублей может за 300 Обалдеть, что Димон нашел. Это э, пульт от э, сценарии света сделать. Сценария света, вот картины всякие. Ага, вот, э, ну да, вот сцены. 1, про 1. Вот И это регулируется, обалдеть. Это Димон мне сейчас позвонил, говорит, приезжайте быстрее, тут на помойке вынос с хаты. Смотрите, какой пультик вот этот, блин, целый вообще, даже с блоком питания. Ну, в общем, кроме этого пульта, термопота, ну термопот зарыганный, блин, ничего ценного нет. Ну, пойдет на барахолку, да, вот, кстати, удлинитель новый вообще, это в гаражном пригодится. Где хавчик? Ммм, сколько вкусняшек. Это же, блин, блинчики. Дата изготовления 20 число. Сегодня какое число? 28. Ой, на 8 дней просрок это много. Сырнички вот это, творог 9%. Блин, так охота поесть, но боюсь. А вот смотрите, кексик из KFC, вот это интересно. Уже в гараже поем. И вот какой-то медовик, наверное, тортичек, медовичок. 12.08 сделано. Срок годности 10 суток, то есть до 22 числа он просроченный. Блин. Опа. Смотрите, что тут спряталось. Патрон для лампочки, но он не нужен. А вот этот светильничек на продажу можно взять. Он даже с лампочкой. Хотя, кто не рискует, тот и не пьет шампанского. Правильно, вроде бетушечки. Поэтому самое вкусненькое я возьму. Вот эти сырнички, вот эти сырнички. Вот это я все блины. Вот если они с мясом, брать не буду. Блинчики с мясом. Вот с мясом брать не буду. Так, а обычные сладенькие я возьму. Блинчики пченичные с клубничным вареньем. Ну, тут, что тут варенье Пропадешь пропадет, что ли? Да ничего не будет. Я привезу это все в гараж там похаваю. ого, сколько тут сока. Слышь, возьмем, может, сок? До 19.07.22. Да, там 22 Да нет, там, наверное, мочи. Да нет, обычный сок там. Ребят, к этим сырничкам еще и сачок нашел. Обалденно. Ой-ой-ой. Тортик. Дата изготовления 16.08. Ого. Я думаю, вкусный. Плесени нету? Да нету. Не Всё. прячь личика, Димочка. Ну Чего ты не стесняешься? Я не стесняюсь. Какой он аппетитный этот мальчик. Ой, сколько всего. Я уже вижу, чем поживиться. Ребятки, там кеды. О, не конверсы. Ну, были бы конверсы, взял бы. О май гверибл, чувак. Это рыба. Пацаны, это рыба, она дорогая. А что ей будет-то? Я домой приду пожарю. Будешь, Дим, приглашай тебя на рыбку. Настя, она готовит. Будем рыбку? Живая. Живая, конечно. Сейчас оживим. Я ее на сковородку закину, так она сразу оживится. Ребятки, два куска форели. Смотрите. Она дорогая, капец. Ой, пломбир. Есть он там? Да. О май гвера был. Это очень вкусно. Оленина для пива, ребятки, оленина, я такого не ел еще, оленина, а это что, юкола из Аленины, ребята, Аленина, обалдеть, я ни разу в жизни не ел оленину, помойка дарит то, что я ни разу в жизни не пробовал, чуть-чуть колбаски, но это ладно, вот, вот, аппетитные помидорчики, даже почти не вялые. Вот это я забираю, салатик нарежу, сделаю. Ой, ой, ой-ой-ой, вы нас хаты, ребята. О, салфетки, вот этот чемоданчик. А, я думал для инструмента, для игрушек, походу. Ну, карта теньков, обалдеть. Она даже не просрочена, ребят. Мы сейчас, пока все грузили, столкнулись с такой проблемой. Нямсы там могут наши запачкаться, потому что это класть их некуда, а рыбка вот открытая как бы, ее надо чем-то завернуть, я в помойке вот нашел вот такой вот пакет и сверху вот так вот картоночкой тоже прикрою, чтобы это все не засыпало этим песком всяким, пока ехать будем, выхлопными газами. Дима, что с тобой? А? О, что -то есть, ага. Вот, смотрите, как он смотрел, вы видели, вы видели, какой он был нацеленный на успех? Но весь успех-то у меня. Спешить в этом деле не надо, ребятки. Нормальная, Опять? Что за шмутки? Дай гляну. Что за не шубка? А рей Это лухари шубка. Это на продажу. Нифига она стильная. Да. Какие-то бутылочки. Очки ты чё? Вот я буду вот, ты, вот с этими ездить. Топовые не очки не вообще женские. крутые. Они не женские, нифига. Женские, Нет, не женские. Говорит. Нормальные. Это унисекс. Знаешь такое слово? Унисекс. Да, но они выглядят, как, ну, будь толерантней, Димочка, будь толерантней. Вот это что такое? Ой-ой-ой, какой стиль, вот. Обалденные очки, ребят. Обалденные, райбен, вот эти топовые. Охренеть, тут новые очки. Охренеть, новые, вот эти модные. Обалденные, модные очки, вот эти все они, это стиль. Вот даже чехлы есть. Раз чехолы, тут еще один я видел. Два чехла уже есть для очков. Ааа, -а -а, а -а, порезался. М -м -м. Сырнички, ребятки, нас так радует сейчас. И еду покупать не пришлось. Помоечка кормит ребятушечки, да. Вкусно? Вкусно. А тебе? Очень вкусно, когда на халяву. Мау. Да, Мау. И oh, yes, baby, yes. Дима, Что? руки пока будешь мыть Да я мыл, просто мазут не отмывается от движка А ногти подстричь Сначала... Всё, mm -hmm. всё закончилось Всё самое вкусное уже съели Тогда и я вот этот вот блинчик съем В честь кишечной палочки Но это все просрочено дней на 8 Но ничего страшного Ребят, вы сейчас просто охренеете. Жаль, что я это не снимал. Сейчас мы начали перебирать вещи. Достали вот эту зимнюю куртку. И нашли в кармане оригинальные AirPods, ребят. Просто капец. Оригинальные. У меня точно такие же. И покупал я их тысяч за 15. А тут просто вот в куртке были, ребят. Офигеть. Даже с чехлом. Тупо арик ребят. Я в шоке. Даже вот по весу чувствуется. Просто вот люди бывают, забывают что-то доставать. И так можно и деньги найти. Или еще что-нибудь. Что ты будешь с ними делать, расскажи. Заряжу. Если все работает, буду пользоваться. Просто как основные свои наушники использовать, mm, правильно, потому что у меня да. нет нормальных наушников. Все, сейчас будем проверять эти наушники и на, через беспроводную зарядку их еще проверим. Вот беспроводная зарядка. Сейчас мы узнаем, если это вторая версия, то они будут заряжаться от беспроводной зарядки. Вот. О, заряжаются, ребят, работают. Так, сейчас надо проверить на беспроводной. Ну что, ребят, момент истины. О май щит. Это, ребят, вторая версия аирподсов. Не первая, а вторая. Новые такие 1016 стоят, а бушные в районе 7-8 тысяч. Ого, какой светильник. На магнитах не работает. Ну, в принципе, когда-то он работал. Орехи грецкие. Ой-ой-ой, чувак. Это грецкие. Даже да, червячков нет там. О, так это для бутылки, для велосипеда вроде бы. Ох, нифига, копилка в виде мышки, прикольная. Слушайте, вот это я возьму. О -о -о -о! Чувак, зацени. Ого. Я в шоке. Это, это хуяоми, обалдеть, целый, кстати. Экран вроде целый, но весь в царапинах. Задней крышки нет, две камеры, ребят, обалденно, то, что две камеры есть. Металлический, может даже включиться. Сейчас пытаюсь включить. Вот тут наверно сканер отпечатка пальца. Я не знаю, какая это модель. Тут все заклеено, и e вот есть. И все, модель телефона не написана. Но он под слегка. Может, он вообще в воде плавал. Мне кажется, это телефон какого-то школьника. Но взрослый человек не стал бы с битой крышкой ходить. Вот так вот, прикрыв ее в чехол. Но это ж понятно, что телефон долго не прослужит. Короче, у меня есть с собой пауэрбанк. Я сейчас попытаюсь его включить. Сейчас посмотрим, что тут еще есть. О, лазер. Лазер-то рабочий. Опа. Толстовочка или свитерок, что-то такое. Да, кстати, толстовка. Dance oh, of. Ты. Это Minecraft, ребята. Вот он, Майнкрафт. А. Да ну нахер. Венс сумка. сумка Венс. Венс узывал. Ребята, обалдеть. А чё она вот тут вырезанный какой-то квадрат? А, -а, -а, а, вот смотрите, разваливается вся. Амоловита какая-то. Что вот это вен. такое? Омолаживающий рюкзак Аламовита. Но его можно взять на рынок на продажу. Он, кстати, как будто кожаный. Ой, что за бренды? Глория джинс. о вот что, норм. Глория джинс. Это можно взять. Клачик такой маленький. Может, кто купит? Он Штребух. Вон он. Я? Да, это Штребух? Да. Ну, а, ну. <смех> а я видел, что ли? А? Ты, я видел? Да, я снимаю. Ч, реально? Это Штребух. Ч? Похож, нет? В смысле? Ч реально? Ты похож на Штребуха? Да. Похож? А а нет, что, реально это А это кто? Это твой помощник. А как его зовут? Коля, что ли? Я, я не помню. Штребуха, можно мне, по-моему, сфоткаться с тобой? Но да, вот, можешь? фоткайтесь. Хочешь обалдеть? Вон чё, что, Штребух нашел. Я сам в шоке. Вот такой. Но ну, экран целый, но тут крышки нет просто. Ну, вообще, да вообще да. Можно это вот он. Его да. Это реальный гейнстащит. Это реальный да, гэнстащит. Мотоциклы, да. Давайте, ребятки, этот телефон проверим. Подключаю, но он не загорается. Может, надо подольше его подержать? Не, видимо, он дохлый, ребят, телефон этот. Скорее всего, он сломался, ну да, ломался после того, как с ним походили вот так без крышки. Поэтому его и выкинули. А, Нет! Ребят, загорелся. Обалдеть, он работает. Все, пусть постоит, позаряжается. Я, по включу уже видео, когда это, это... Да ладно, я шучу, я ж требух. О, нифига, он включился. Сейчас, я это должен заснять. Poweredby Android. Так пусть твой друг нас фоткает. Позови его. Завибрировал. Обалдеть, сенсор работает. Сбросить, сбросить получится? Но ну, не сейчас, Время это же компьютер надо. Нет. Обалдеть. Может, 4.0? Нет. Устройство заблокировано. Повторите через 30 секунд. Ладно, я не буду тут ничего не нажимать. Его надо сбрасывать через компьютер. Но он работает, ребят. Сенсор работает. Вот только какая модель этого телефона, я нифига не понял. Поэтому, ребят, у кого есть такой же, напишите, что за модель этого телефона. Это вроде бы какой-то Xiaomi. Но я думаю, продать его получится тысячи за 2, за 2.5, вообще, может, даже за 3000 тысячи. Ох, ох, ох. Вот это прикольная тема. Это футбол. Только его чуть починить надо. Вот это прикольная штучка. В гараж я бы забрал. Играл бы на нем. Только он, блин, поломанный слегка. Ну, оставлю конкурентам. Шлем делать? единорога это. О, ребятки, горящий шлем единорога. О, это этот тест-глюкометр. Ну, он вроде не включается. Ну, а, вот бы, сбоку. Кажется, новые тут... А, ну, может и новые. Вот пытаюсь включить. Акучек Перформа. Такой, блин, дорого стоит, кстати. Да. Забирай его. Продать можно. И да вот, вот всякие провода Что, сетевые. Там посмотрю, может, еще, еще Ой, там да, градусники там. битые, чувак, аккуратно. Не-не, а -а -а. все, закрывай нафиг. Тут бы видно было сразу. Оно сверху лежало. Вот смотрите, ребятки, прямо сейчас захожу в телеграм-канал по блату и ищу промокод на KFC. Ведь я очень люблю оттуда крылышки остренькие кушать. Вот оно, вот оно. Только до конца августа. Получаем скидку 3 процентов на любой заказ через приложение kfc и вот он ребятки промокодик все по ссылочке в описании залетайте а я погнал хавать опа о-о-о! да ну нахер ребят да ну нахер Чувак, ты это видишь? Вот это реально портануло. Давайте Жесть. смотреть. Тут ноутбук. Обалдеть, там даже мышки есть. Охренеть, ребята! Ленова. На 10 Windows, а не на 8. -й. Это современный ноут, ребята. Зима, охренеть. Он целый. А я знаю такой. Ребят, он целый. Пытаюсь включить. Lenovo G40, тонкий дизайн, клавиатура USB 3.0, Dolby Digital Plus звук, Intel Insight какой-то. Dolby Vision. Вот этот звук. Монитор можно внешне подключить. Обалдеть! Он вообще целенький, как новый, ребят. Только он не включается. Наверное, или батарея сдохшая, или ну, может, он вообще не работает, как бы. Поэтому и выкинули. Смотрите, тут болта нет. Наверное, из-за этого выкинули, потому что он не работает. Работает. Наверное, его разбирали, если болта нет. Видите? Если болта нет, значит, разбирали. Зарядка, кстати, есть, ребята. Я в шоке. Реально кайф. Вот эта помоечка. Logitech. Вот такая мышка какая-то разноцветная. Я первый раз такую вижу. Наверное, удобная. Вот вторая есть. Defender. Вот такой ноут, я думаю, будет новый. Стоит 1015. Бушный. Вообще улетит тысяч за 8, если не больше. Обалдеть, ребят. Короче, я сейчас домой скоро поеду и проверю его. И там включусь, и пока Скажу вам, работает он или нет. просто это топовая находка. И такие я буду проверять. Ты что, телефон нашел? Охренеть. А, ну он битый. Ну, слушайте, не прик... прикольно вообще. Asus Zenfone какой-то. Охренеть, он даже включился. Asus Powered by Android. Честно, он будет вообще работать у него разбит экран вообще в хлам, посмотрите. Это бюджетный, короче, телефон. Мы сегодня покруче нашли на помойке, чем вот это. Но все равно прикольно. Самое интересное, что он работает. Не включается, короче. Загружается и тухнет. А мы ищем находки в помойках. Вот прям сейчас. И показываем, что находим. Вот сейчас нашли телефон вот такой. Он, кстати, даже работает. У меня канал на ютубе про находки в помойке, да. Смотрите, какие-то цепочки, кулоны, браслеты или что это. Ребят, серебро. Вот это серебро. Кулон со скорпионом каким-то серебряный. Да ладно, там две пробы вообще на нем. Ребят, на нем две пробы. И, возможно, вот эти камни вообще бриллианты. Желтое колечко с камнями. А, оно поломано, видите? Кстати, вот две пробы есть. Две пробы есть. Обалдеть, вот это вообще на золото похоже Вот еще кольцо тоже с двумя пробами, ребят. А это точно серебро, но вот эти камни могут быть бриллиантами. Короче, я в ломбард пойду. Короче, братва, сейчас я пойду домой. Проверю этот ноутбук, возьму свой паспорт, потому что в ломбарде без паспорта это не сдать. Серебро, вот это золото. И пойду в ломбард, и мы узнаем, это вообще золото или нет. Потому что я как-то раз находил золотую цепочку, но она оказалась не золотой, а типа золото какое-то цыганское, что-то такое. А тут, о, это же наполнитель кошачий, балдеть, так он не вонючий. Это кошачий или собачачий? Да кошачий, деревесный заполнитель. Это деревесный наполнитель пол мешка просто хорошего, не засранного. Забираю домой кошечки моей. Вот я и дома рыбетушечки. Так, давайте быстренько проверим. Надеюсь, он работает. что ноутбук вообще топовый. Реально балдежный. Вообще как новый, блин, состояние у него офигенное. Напоминаю, что модель ноутбука Lenovo G40. Так, зарядочка вот. О, индикация веб-камеры засветилась. Да. Да ну нахер серьезно рабочий ноут выкинули в помойку Ну кстати я не первый раз нахожу на рабочий ноуты, но я имею в виду рабочий современный ноут он современный Я обычно одно старье нахожу а тут реально современный ноут на 8 windows Да, загружается он конечно долго и он включаться не хочет вот оптимум меню с него как будто сняли этот жесткий диск да, да, да. Сняли жесткий диск с него. Поэтому Windows не запускает он. Так, пока ноутбук раздупляется, может он все-таки запустится, я найду свой паспорт и сесть пойду в ломбард. Вот мой паспорт. Видите? Ну, в общем, нет в нем жесткого диска. Но ноутбук рабочий, ребятки. Просто сказочка. Здрасте. Так, золото и что-то еще. Вы же скупаете? Так, и сколько выходит? 3-400. Угу. Да я в помойке вс ⁇ нашел. Серьезно. Все в одном пакете. А Вы знаете, я как-то раз делаю мелкую канализацию с чистой. Знаете, там сколько золота здесь? Кучу я покупал по килограммам. Ну все, бабос мне перекинули. В общем, за золото вышло три четыреста рублей. В целом неплохо. Сейчас как раз пойдем хавать за эти бабки. Помойка озолотяет и дарит деньги. Спасибо, ребятки, что посмотрели. Не забывайте с на телеграм-канал по блату, где вы найдете огромное количество всяких промокодиков на скидочку. Вот как и я. Взял промокод на скидочку в KFC 30%, ну и смог себе позволить вот эти крыльца остренькие, мои любимые. Поэтому всем пока.